Доброго времени суток, дамы и господа. Самые внимательные могли заметить сзади шарики. Да, сегодня день рождения праздновал, отстримил, отпраздновал. Думаю, можно и видосик записать. Сегодня поговорим о Маунте, который лутается в равнинах Анары. Для этого вам нужно сделать немножко квестиков, немножко прокачать известность. В целом Маунт очень легкий в своем получении и напоминает Маунта лягушку из Зерит Мортиса. Зайдем в игру и давайте все покажу и расскажу. Равнины Анары, ключи ОНИР, находятся по координатам 55-75 внизу этих равнин. И прямо тут будет стоять посвященное радио, у которой мы возьмем самое первое вводное задание. То есть прямо вот тут, рядом с этим камушком. Моб меняет свое местоположение после того, как мы делаем квестики. И после того, как мы сделаем первый вводный квест, который не является учитывающим для кормежки маунта. Радио уже будет находиться тут, рядом с этой земелькой, а в водоеме будет лежать животное, которое мы кормим, сдаем разные реагенты, рыбку, светящуюся жидкость, все это можно купить на ауке, стоит это, ну не сказать, что прям дорого, ну какие-то может мы даже стоят и недешево, рыбку я например сам ловил, когда качал рыбную ловлю то есть тут кормим, раз в день прилетаем, например. Дальше тут где-то будет уже это посвященная радио стоять. Она дает квест, поэтому ее легко-легко можно увидеть на карте. Ну, допустим, я отменю финальный квест и пойду возьму его по новой. То есть бегаем, бегаем, ищем, ищем, ищем. Хоп, квест, посвященная радио. Подходим, берем задание, делаем его. Также я забыл сказать самое главное: с целью того, чтобы начать кормежку Яши, нам потребуется девятый уровень известности у кентавров марук Квестики, доп-квесты, квесты в донжах, баф от ярмарки. Не забывайте об этом. Это все поможет в прокачке известности. Что получается? Сдаю радии квест. Она дает мне новый. Я получаю маунта. Я изучаю маунта. Все. Громоспин путешественник. Яша. Готово. Я даже юзать его не хочу, он не летает, просто плюс один в коллекцию, меня это более чем устраивает, так что как-то так, то есть, что вам нужно, девятый уровень известности, реагенты, немножко припасы тратятся, с которые мы лутаем отовсюду, в принципе, на драконьих островах, и терпение, то есть маунт делается за 5 дней, как-то так, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!